Всем привет, с вами Корзон, и мы продолжаем проходить с вами Kill Killzone Shadowfall. <coughs> По сравнению с прошлым роликом, с прошлыми тремя, извиняюсь, роликами, я поправил звук. Я надеюсь, что он реально поправился. Звук, звук не болей. Сегодня много народу прибыло, даже очень. Отряды вызвали отовсюду. Там очередь, а мы без очереди можем пройти? Ага. Сюда, совет, а подождут? Там все равно очередь. Они там расходятся, конечно, но они все равно в очереди. Блин, здесь ничего нет, да? Или все-таки здесь что-то есть? Красная лампочка. Ну, ладно, красная лампочка и все. А геймпад по-прежнему светится зеленым цветом под цвет моих наушников. Так, и что Извините, Давай, давай, давай, да. Лукас Келон. Ага. Ну, кто бы сомневался, что... -то? Может быть, что-то не в порядке? Так, так, так. Касательно Виновата. Это вы-то дружелюбный народ? Не смешите мои... Ноги. Окей, сцена. М. Однако, народ миролюбивый. Там Халга стоит. Нет, не Хелгаст, ладно. Но судя по всему, предатель, да? Камуфляж. Собаки научились камуфлироваться, да? Ах, тихо, где? Все, теперь я всех вижу. А? Надо полечиться все, я всех снова не вижу. Так снова геймпад на колене давайте да. по одному Отлично Снайпер, да? Где-то наверху Вот он Градимый, а? Есть еще виктанцы? Виктанцы, виктанцы это мы Халгасты Ну, как бы, да, архитектура, здания. О, -о, -о, О, давай. свои это были свои куда где а, вижу так маггоме Его не вижу а в кого-то эта штука стреляет ну и блин так в здания мне вниз то есть все равно да получается Я пострелял только что по взрывчатке и подумал, что это хорошая идея. Так, зачем вам фонарики здесь? Девилоиды. И где-то там еще один он стоит. А патронов как не бывало. Ой. -ой. Так, это у нас действительно взрывчатка. Это все это хелгаст. Да. Тень 1 Порядок, сэр. Рад вас слышать. Я был на подлете, когда рванула. Ты был там. Снаружи. Боже повезло. Обстановка. Центраком потерян. Его взломали. По всему ты нам срочно нужен. Понял. Я в пути. Перехожу на первый на первый в смысле мне ну да, мне ниже, надо спуститься кидаю вот они хотят нападать но у них нет тех технологий, которые есть у меня. Блин, стекло сломал, не сломал. вроде даже не бьется. Не это свой. Маршал, там Хочет вас Там это. Ага. Сэм. Сюда, сэм. Под... Подождите, подождите. О! У меня же даже боезапасов не хватает. Так, здесь ничего. Ну все, давай. Синтлер, да? Где, где ваш синтлер? Через 10 минут он столько не хватает. Сделаем массаж сердца. Держись, парень, помощь в пути. Кислород. Нужна санитарная машина, срочно. Гражданский с ранениями. Я могу... Зациклено, понятно. Начинаю реанимацию. Дефибриллятор. 1 миллиграмм, и ну... Даю 1 миллиграмм Проверь. Пульс... Насколько я... Помню, дефибриллятор в данном случае вообще не помогает. Потому что он убирает фибрилляцию как таковую, да, он дефибриллятор при фибрилляции используется. И можно попытаться завести сердце, но 90% что-то бессмысленно, насколько я помню, мне рассказывали. Да, я работаю на скорой, я дефибриллятором не пользуюсь, потому что у меня не было случаев, когда мне нужен дефибриллятор. Эпинефрин это адреналин, чтобы вы понимали. с половиной ну, кислород трубка это уже по стандарту Ну конечно зачитывают они текст огого там патроны валяются ладно сколько человек в мы можем их вытащить рядом, не лукас не ты со мной <смех> Те же самое говорят. Так, ну я с тобой, я здесь. Что дальше? Ты сел, и мне открылся доступ к тому, чтобы тоже сесть. Это уж я надеюсь не Халгаст. Случиться. война здесь на нашей земле пришло время действовать Ты понял? да мы были неосторожными вот поэтому война и произошла уничтожили этот статую мы спалились и захотел тониться за стеной Вы, черная рука в огне халкана, Настал Я говорил им Настал Будет война Они тянули время Надо было бить первыми И не давать им шанса Это кровь на их руках ну, Война вообще-то уже давно идет мы засекли что-то в транспортной системе. Дайте изображение. Они сделали из поездов ракет. Кани на станцию. Мы их там перехватим. Маршрут 54971. И я так понимаю, что вы меня высадили на поезд? транспорта. Есть источники тепла. Там могут быть гражданские. Давай туда. И останови эти поезда. Кеша! Пошел, пошел! Я так и знал. все равно задел. Все равно задел. Окей, пока поезда не видно, не слышно. Значит, наверх. Да уж. Только ты и я. А, не только ты и я. Еще кто-то. Больше никого. Окей, поезд. Да. Пробираться здесь приходится... Ну, медленно. Не трудно, медленно. Куда? А хотя бы адреналин еще был Да, блин сколько у вас там понял вас еще тут много Какие собаки Ты посмотри на них Да, это 1-8. Понял это один из трех. заглючил смотри как дрон заглючил окей um. okay, все я понял сюда идти причем не просто сюда а еще и наверх Я буду жить. Ага, еще наверх забираетесь, да, сволочи? Давай, давай, вылезай тут. Ну, я так понимаю, мне наверх. Окей. Окей. Блин, вот эта вот анимация. Тут получается вообще не будет поезд двигаться. Раз, два, три, четыре. Есть. Не убил. Сохрена ли, не убил-то? Так мне нужно адреналин один, ладно? Рыка. Блин. Ладно, он тоже сциковал. Mm -hmm. Че ты? Взламывай. Че застрял-то? Я думал, ты уже взломался. Боисточка. Не хрена у тебя волына была только что. А можно было мне такую. Подожди. Нет, вниз, да? Блин. Так. Хо-хо-хо-хо-хо. Нет, сначала я ее не буду тратить пока. блин низкий уровень заряда плохо а еще плохо то что мне не хватает интересно кстати вот здесь поезд приедет ладно реанимировать сбитый поездом не возрождается народная мудрость так внизу что -то? окей блин меня на секунду показал что я сквозь лестницу стрелять не могу с ракетницей я уже построил ничего интересного настолько неинтересно, что даже обидно. и снайпер и вот эта скотина еще здесь стоит все хэдшоты котируются это, это главное если котируется хэдшот значит можно спокойно убить с одного раза с одного выстрела пытаться убить какой-то скоростной. Вот <с> плохо. У меня кончились адреналиновые пакеты. Они есть в самом низу, но... Буду ли я их доставать сам внизу? Так. А я могу сюда спрыгнуть, не умирая. Видимо, да. Смог. Адреналина не видно. Итак. Подозрительно чисто. Я ж сказал подозрительно. Адреналин нигде нет. Ладно, значит не умирать главное правило пульсар это тень я хрена себе тут полно взрывчатки черт О, вы соединили в цепочке я не успею все безвредить я вижу миниган Я уже вижу миниган. Давай! давай! давай. Мы не можем ему до Начинаем! Мне бы дать побольше пострелять. Восточная вектор. Источник сигнала там. Мы впервые знаем, где его искать. Может это ловушка? Спецназ в пути. Лифты отключены. Проводим эвакуацию. Все подтвердилось. Тиран наверху. Моя задача проникнуть туда и вытащить заложника. Неофициально. Твоя цель Тиран. Ты понял? В принципе, понял. Восточная векция. Мне нужна его голова, Лукас. Убей его. Повторять не нужно. Сэр, Окей. То есть можно еще альтернативно, да? Через лестницу например блин как как их до хрена Да хрена, до хренища. давайте Может быть не надо было их развязывать? Адреналин там. Так, стоп. А вот он. Адреналин. Так. Вас слишком дохрена и много. Ты туда, а я сюда. Но, но дохрена и много всегда найдется. йо хо, -хо. Тут много этих петруситовых элементов. Так, это что? Это оружие. И больше здесь ничего не вижу. Наверху. Где еще один заложник. Я слушаю, большое количество врагов оказалось маловатым. Надо же прострел сработал. не заложник меня. Они идут сюда. Делайте, что меня. ну все готово Последние 100 патронов, точнее 80 уже. О, не последние. Здесь творится, что надо, Давай, тросом так тросом. Но герой прям слишком хорошо доверяет технологии и... Не только. О, что это было? Меня так просто не убьешь! Оставь себе пригодиться! Я вижу Тирана! Он уходит! Тень 1-8. Захватите Тирана живым! Это Синклер. Покончи с ним! Огонь на поражение вас понял зачем вы построили подобное здание прямо такое здание Хорошо. Сделаю все, что от меня зависит. Ага. -а -а. Что, мне еще что-то сломать надо? Типа вот эти вот двигатели. Нет, двигатели не надо. Просто летать и стрелять. А, вот теперь можно забраться наконец-то. Почему я должен отпускать веревку? Ведь я могу, в принципе... твой нож я согласен это эффектно но ситуация тупая типа он мог спокойно я не знаю что но он мог что угодно там сделать шкел зон блин он мог ему сразу в шею уже воткнуть этот нож и упасть вместе с ним но, да. но нет хорошо Отлично! Отлично! Готовьте пока все. Мобильность нам не помешает. Лукас. Я вижу, что враг испытывает нас. Хватит ли нам решимости? Отправьте меня назад, я его найду. Клянусь! Тиран умрет в назидании остальным. Они должны знать, что мы сильны. Мы это докажем. Но мы не сейчас, человека, да? Беженца. Твоя легенда депортации. Mm -hmm. На той стороне свяжешься с информатором по кличке Зевс. Он наведет тебя на Тирана. Найди его. И убей. А потом доберись до зоны эвакуации. Нам выпал редкостный шанс, Лукас. Шанс убедить всех и каждого, что мы правы. Ты видел этих людей. Все они звери. Угроза реальна. Угроза уже не на той стороне. Она пришла сюда. В наш дом. Мы защитим себя любой ценой граждане невзраи ни, ни на что мы надеялись что вы вернетесь и сегодня эти надежды сбылись с этого дня мы ждем от вас упорного труда и самопожертвования во имя общего дела вы не да. начинаете во всех начинаниях. на работе и дома вы всегда стремитесь к идеалу мы сможем гордиться вами, наш новый Гелган приветствует вас. Как же, надеялись они. Поверить не могу, что нас просто вышвырнули. У нас есть права. Да? Все еще хуже. В трущобах людям вообще есть нечего. Почему это, гер, это Нужно порог. Тихо. Замолкнят долго, убишь нас всех. Чтобы темнее, надо много работать. А наша работа требует от нас же. Вот, например, одна из них. да? Какой здесь яркий ламповый свет. Окей, okay, я прошел через сканер. Кто это? Аж вот единственный человек, у которого я не вижу лица. Ну, и у тех я не вижу лица, но он прямо рядом со мной и в капюшоне. Мне кажется, это кто-то кто необычный. одному, да? Подзатянуто немножко. А почему, а что, как? Да, да. Типа то, что женщина? Мне кажется, это непростой персонаж. Ошибка, а. Типа он не прописан, да? Окей, окей. Иду, иду. А ее ты пропустишь? Стоит, стоит. Да, да, да. Да, у вас поистине такие. Прям орачи, технологии брутальные. Мне сюда да ну видимо да так резко сейчас было а вас все-таки попустились попустили Надо бы закончить эту серию, поэтому давайте делаем так. С вами был Кразон. Подписывайтесь на канал, ставьте, оставляйте комментарии, оценивайте и подписывайтесь на группу ВКонтакте, а также рассказывайте друзьям об этом канале. Всем удачи, увидимся в следующих видео. Всем пока. Я просто в этой серии забыл сделать таймер, поэтому она, возможно, будет больше чем полчаса. Но это неплохо.